Приветствую всех! Сегодня мы играем технические упражнения с музыкальной речью и фразировкой. И для фразировки нам очень помогут дополнительные ноты, которые мы используем в этой программе. Музыкальная речь помогает ощутить интонацию более интенсивно и почувствовать фразировку более выразительно. И позже это поможет в ровности и скорости упражнениях. Другими словами, музыкальная речь помогает лучше контролировать мышцы пальцев. Давайте начнем с гам. Мы споем вслух все интервалы с ощущением музыкальной речи. Здесь все очень просто, каждый шаг просто секунда. Well. Получается вот такая щемящая история в гаммах. Um, Теперь сыграем с верными движениями рук, со звуковым представлением, включая темп, гармонию, динамика, пиано баланс и интонацию с весом. И интонация включает в себя музыкальную речь. Не спешите. Между звуками должно быть достаточно времени, чтобы почувствовать музыкальную речь. Арпеджио. Теперь здесь появляются терции и кварты. Споем интервалы со значением терции и кварты. So we're gonna sing with the meaning of third and with the meaning of fourth oh. Не забывайте теперь с движением звука все как раньше. Теперь сыграем. Опять сыграем с представлением нот в тембре, гармонии до мажор, матцепьяна и баланса. упражнение ганна а в первом упражнении было терция и секунды. Следующий ганон, здесь появляются почти все виды интервалов. И напомните себе значение остальных интервалов, если необходимо. Здесь у нас будут секунда, терция, кварта, квинта, секста, а также Тритон. Давайте споем. Okay, Сыграем, фокусируйтесь на верхних движениях, представлении звука интонации. Октавы. Давайте сначала споем каждую секунду, как в гаммах. Теперь сыграем и представляем все четыре звука в тембре до мажорной гармонии на мецо-пиано, выделяя верхний голос, это если вы удерживаете этот голос, В аккордах все время интонируем октаву. Но когда мы переходим к следующей мажорной тональности, обратите внимание, что теперь мы будем интонировать септиму. Если переходим от минора к мажору. go to the Перейдем к фразировке. Фразировка помогает скорости в упражнении. Потому как одна из причин невозможности прибавления темпа это набирание напряжения во время игры. И с фразировкой у вас появится рисунок, такая некая диаграмма, которая помогает отпустить энергию в начале каждого блока. Например, когда мы играем по предложениям, мы сбрасываем энергию в начале каждого предложения. И таким образом это помогает отпустить напряжение в мышцах, и мышцы будут как бы выдыхать. Вот так вы сможете сохранить здоровое напряжение во время игры, когда мышцы станут дышать, вдыхать и выдыхать. Как я уже сказала, выполняя фразировку с музыкальной речи, это помогает вам почувствовать фразировку более ясно и выразительно. Давайте начнем. Будет много работы здесь, на этом этапе. Гаммы. Следуя фразировке в нотах, спойте вслух гамму по мотивам. И надеюсь, вы выучили все предварительные упражнения хорошо, потому что если вы просмотрели эти упражнения, просто вернитесь и уделите фразировке нужное время. Я так тому, что не копируйте меня просто здесь, без точного понимания того, что вы делаете know everything about phrasing you're just gonna copy me it's just useless okay so i just hope you're a good student you've been a good student right <laughs> mm. oh. Теперь игра. Здесь мы выполним три этапа. Сначала мы сыграем без звукового представления. Поэтому без контроля динамики. Так что если крещендо у вас появится естественным образом, просто позвольте этому быть. Также мы будем играть здесь замедлением к концу, постепенно замедляя к главному интервалу и затем выдыхая. И позвольте себе полностью как бы выдохнуть перед тем, как начать новый мотив. Иными словами, возьмите небольшой перерыв между мотивами. Просто фокусируйтесь на интонации верного движения. И вы заметите, что эм, так как мы будем немного ускорять, выполняя фразировку, все движения будут более плоскими, как бы даже на одном движении. И когда мы будем замедлять, все движения обратно будут становиться более округленными и большими. Следующий этап игра а, фокусируясь теперь на звуковом представлении, означает что мы не позволяем себе прибавлять динамику, никакого динамического крещенда, но все еще выполняем а, отклонение от темпа то замедляем к концу. И последний этап – это игра без динамического крещенда и без замедления. Играем теперь все в правильной динамике, в правильном темпе, тем не менее ощущаем энергетическое крещендо в мотивах. И когда мы контролируем звук и темп, цель здесь – все равно ощущать энергетическое крещендо, даже в этих вот стальных рамках времени. Перейдем к фразам и выполним все то же самое. Мы споем вслух каждую фразу и поем так скоро, чтобы охватить фразу на одном дыхании. Теперь выполним три этапа. Сначала сыграем, фокусируясь только на интонации, а с естественным крещендо. То есть мы не контролируем звук. Теперь сыграем, представляя звук, то есть контролируя динамику, но все еще позволяя себе замедление в конце. Последний этап. Представляем and звук и set, играем без замедления. Перейдем к предложениям, и, как мы видим, обозначенные в нотах ту фразировочная лиги создает одно предложение. Давайте споем предложение опять очень-очень быстро на одном дыхании. Заметили, чистота пения не так важна, нам просто нужно почувствовать правильное ощущение единства одного предложения. Без углового представления. представлением Но, звука и без замедления. С гамой мы завершили. Давайте перейдем к арпеджио. Следуя фразировке внутрь, спойте арпеджио по мотивам. И главный интервал будет соль ду. Сыграем без звукового представления, интонируем только музыкальную речь о мотивах. Теперь играем со звуковым представлением, но все еще замедляем к концу. без замедления спаем арпеджи по фразам Следуя фразировки в нотах, второй мотив более выразительный. Играем без представления звука. Теперь с представлением звука. Контролируем время, не замедляем. Теперь споем каждое предложение, и вторая фраза будет более важная. Поем очень быстро. Играем без звукового представления. Возможно, также играть немного медленнее. Конечно, легче охватить предложение, когда мы играем скоро. Но если вам сложно играть быстро, тогда просто пожертвуйте и просто играйте медленнее. Да, мне кажется, в таком темпе тоже возможно охватить предложение целиком. Играем со звуком представления, но все еще замедляем. не замедляем. Упражнение Ганона споем а, по мотивам. А, вот эти короткие лиги это мотивы. Игра без зубкого представления. С ну, представлением все. И не замедляем. Теперь поем по фразам. И второй мотив более важный. Как обычно, играем с представлением звука, и обратите внимание, здесь будет э, три мотива во фразе. контролируем звук и затем будем играть и контролировать время And control time Я разделила каждое предложение вертикальной синей линией. Давайте просто разъясним для себя. В первом предложении будут три фразы с последней комбинационной фразой. И когда мы спускаемся, у нас будет три предложения. И последнее предложение будет иметь две фразы. Давайте споем. Не обращайте внимания yeah, на чистоту пения. Сыграем без представления звука. И если этот темп опять слишком быстр для вас, тогда играйте немного медленнее. Но все равно старайтесь охватить предложение на одном дыхании. Две фразы, и затем опять было две фразы. Представляем звук. И играем без замедления. И, возможно, вы даже почувствовали, как я отпускала напряжение в руках в начале каждого предложения. Давайте перейдем ко второму упражнению Ганона. Начнем с мотивов. Все так же последний интервал будет более важным. Сыграем без у кого представления. Надеюсь, мне не нужно больше пояснять, что я делаю. Уже выучили все. Okay, um, the last one, control time. И так как музыкальная речь в этом упражнении более сложная, не старайтесь играть слишком быстро. Здесь нужно больше времени на все интервалы. Растягивайте время так, чтобы почувствовать музыкальную речь выразительно в каждом интервале. Фразы. Споем. Опять не обращайте внимания на чистоту пения. Обратите внимание, некоторые фразы будут состоять из трех мотивов. Давайте сыграем без звукового представления. Фокусируемся только на интонации музыкальной речи и фразировке. Now we're gonna control imagination. all time. Предложение и в каждом предложении здесь будет три фразы и у нас будет два предложения, когда мы идем наверх и два предложения вниз. Начнем опять с такого забавного пения. without uh, imagination Nation, And now control time. В октавах точно такой же принцип, как и в гаммах. Мы споем по мотивам и идем мы к последнему интервалу. without imagination. I imagination. Во фразы второй мотив главный. Сыграя, фокусируясь только на интонации, фразировки. Если вам необходимо, можете играть медленнее. И в предложениях нисходящая фраза более выразительная. with imagination, <laughs> and without robots. в аккордах. Каждый мотив это одна октава, как указано в нотах. Первый мотив может состоять из трех октав, потому что первая октава не включена ни в какой блок, так что давайте просто привяжем ее к первому мотиву.